куда инвестировать в эти непростые времена. А опять же, сегодня, когда готовились к съемке, мне сказали, Максим, топ 10 акций на всю жизнь, да, то есть давай скажем, давай покажем И прямо сейчас, чтобы можно было купить. Сейчас я выскажу свое мнение по поводу того, что в любом случае, если вы видите топ 10, топ 5, топ 3 акции, дивидендные акции, акции роста, акции стоимости на всю жизнь, на 3 дня, на 5 месяцев, да, то есть любые хайповые темы, вы должны понимать, что это все бред. И и ждать, что я это скажу. Да, то есть, это пытаться человек, который всегда всю свою жизнь оказывал качественные услуги, да, пытаться ему навязать Изменить себе, да, изменить своим принципом. Слава Богу, у меня были хорошие учителя, я никогда этому не изменяю. Я могу высказать мнение на ту или иную компанию, почему она мне лично нравится в портфеле. Но не экологично и неправильно говорить о каких-то компаниях, которые можно включать на всю жизнь и которые являются каким-то определенным топом. То есть акция, еще раз это знаете, это все равно, что... Вы меня спрашиваете там, какой автомобиль купить, да, а я вам буду рассказывать, что хорошо вот купить вот этот вот двигатель, вот эту вот коробку передач, да, то есть потому что акция это небольшой элемент в структуре общего портфеля, поэтому когда дается... В принципе, история с тем, чтобы какую-то акцию, у вас должен быть пазл, внутри сложный, да, куда, как эта акция вставляется в пазл вашего личного капитала, да, то есть с какой функцией она справляется, какую задачу она не выполняет непосредственно в вашем портфеле. И это вопрос компетентности человека, то есть если человек дает готовое решение из топ-списка, да, что, почему и как, но скорее всего это будет некачественное решение, потому что решение, оно должно даваться, конкретному человеку, а чтобы дать решение конкретному человеку, нужно понимать конкретно его ситуацию. Всегда формирование портфеля. Это индивидуальный пошив, да, то есть, эта история связана с тем, что нужно снимать мерки. Что с доходами, насколько они стабильные, есть ли риск жизни, сколько иждивенцев, в принципе, есть сейчас, сколько может быть через 5 и через 20 лет, да, какой уровень риска человеку приемлем. Здесь большое количество вопросов, которые нужно задавать, прежде чем дать ответ на вопрос, какую акцию включить в портфель. Вам, к тому же, это вообще абсолютно ничего не даст. Мне нравятся дивидендные истории, мне нравится создание прибавочной стоимости. У человека прям, он заточен получение иксов, я ему говорю компания стоимости, он говорит сколько я на этом могу заработать? 5-7 процентов дивидендной доходности в валюте и потенциал роста там в два раза за 10 лет. Что мне этот человек скажет? Он рассмеется, он скажет Иди отсюда, да мне это не интересно, Получается он не получил того, что я хотел ему помочь, да, а потому что я ему не смог помочь, не сняв с него мерки, что он непосредственно хочет. Большая утопия, что можно купить какие-то акции на всю жизнь. По той простой причине, что бессменный лидер, да, то есть законодатель морд фото, фототехники, кодек, я создал там условно в 70-х годах, ухожу, все, вот кодек, фототехника, все с фотоаппаратами ходят, да, пленку производят, проявляют, все классно, хорошо. Создаю семейный траст, передаю туда. Деньги, траст, говорю, купи акции кодек, все, пусть у меня дети живут, соответственно, с него получают доход хорошая рентабельность. И что происходит? Цифровая камера появляется и куда, и где. Поэтому здесь на самом деле, если говорить о том, что да, я сторонник все-таки выбора отдельных акций, кто-то может меня опять-таки закидать камнями на этом плане, потому что я понимаю, что, по крайней мере, как выбирать эти акции. Но если человек не сведущий, если человек, соответственно, хочет с минимум затрат силы средств, Получать результат от инвестиций на фондовом рынке, это индексные фонды с минимальными издержками, то есть давно все рассказано, все показано, то есть ничего здесь плохого нет. И здесь вопрос лишь в том, что в условиях турбулентности, нестабильности результаты могут быть немного похуже, но это нормально, то есть если ты идешь в историю, связанную с тем, что ты хочешь получить доходность выше, ты принимаешь на себя риск. Ты готов понимать и понимаешь, что две трети времени у тебя будет растущий капитал. Одну треть времени он будет падать, но падать, как правило, меньше, чем ты вложил. Инвестируй в индекс. Будет тебе счастье. Индексные фонды, которые инвестируют в акции, с низкими издержками, то есть, чтобы там вознаграждение за управление было не очень высоким. В любой промежуток времени в индексе S&P 500 были и кодека Coca-Cola. Просто сейчас кодек там может не быть или быть с минимальной долей, а Coca-Cola там есть и доля Coca-Cola больше. Поэтому, если все-таки заниматься тем, что выбирать отдельные бумаги и уделять этому внимание, то, опять же, Баффет, он же тоже говорит, он говорит, ребят, но если вот вы частный инвестор, да, то купите индексный фонд и будет вам счастье. Сам Баффет говорит об этом, да. При этом, когда ему говорят, а почему вы не покупаете индексные фонды, да, потому что он говорит, ну, я считаю, там это не совсем правильно, потому что в Berkshire есть возможность выбирать отдельно взятые ценные бумаги. У нас экспертиза в этом находится. Поэтому мы работаем, да, и даем более высокую доходность себе и нашим клиентам. вот и все, да. Две не противоречащие друг другу стратегии, каким образом. И здесь тогда, да, если все-таки из таких посылов исходить, как, как, как Баффет, да, он говорит, ну, я не знаю через 100 лет, что будет мерой стоимости. юаня будут, там, доллары те же самые, я не знаю, или это будут банки с чистым воздухом. Но даже через 100 лет человек будет готов обменять 30 минут своего рабочего времени на бутылку Кока-Колы и гамбургер, поэтому я акционер кока-кола и макдональдс все здесь все понятно в этом случае все вопросы звучат в комментариях вопросы задают на конференциях иногда новички в клубе задают вопросы у меня вот такой вот портфель скажите он правильный или неправильный и опять может быть в последнее время меня очень сильно накрыла эта тема связанная с тем что быстро дешево качественно смысл в том что вот еще раз опять как вы можете проверить да если вы приходите к консультанту и говорите вот у меня есть миллион рублей я, соответственно, хочу вложить его куда-нибудь, чтобы обыграть инфляцию. И вам сразу дают, выписывают рецепт. Да? Вот купите там юнит, из страхование. Вот купите структурный продукт на столько-то. Да? Вот столько деньги оставьте на депозите. Если не задали никакого вопроса, вы получили быстрое решение, за которое заплатили мало денег, потому что с вас вообще никто денег не взял, да? как правило, консультант. Но вы должны понимать, что это некачественная история. Потому что консультант не спросил, какой у вас доход, какие у вас другие активы, да? какая у вас склонность к риску, какие цели вы для себя преследуете финансы, помимо преодоления инфляции. Если доход, то какой уровень дохода? Через сколько лет? С какой нормой доходностью работать? Да? То есть, получается, как только вы начинаете видеть качество какое-то, вдруг появляется, что, блин, стоимость консультации такого человека составляет там 60-100 тысяч рублей. Просто консультация, чтобы поговорить. Люди, которые без без денег дают консультации, да, вы видите, что вам вообще вопросы не задают. Да? То есть, ну, вы можете в любую брокерскую компанию прийти и сказать вот миллион разместить в акции хочу. Вам дадут сразу рецепт. Пифы, структурные продукты, золото купите, замещающие облигации. Не будет никакого там качества. Там будет история, связанная с быстрым решением и бесплатно, формально. Просто комиссия внутри продукта будет зашить. Если вы ждете от меня, что я сейчас какому-то эфемерному человеку, да или дам общий рецепт какого-то списка топ-10 акций на всю жизнь, которые нельзя продавать, я этого не сделаю потому что опять же я отвечаю за качество себя, за качество услуг, которые предоставляю, за качество услуг, которые предоставляет моя команда. Я не могу этого дать. Если я не понимаю, что за человек передо мной? Какой у него возраст, какое у него отношение к риску, какая у него сумма на инвестиции, да? какой у него уровень дохода, какой у него уровень расхода, может, у него где-то неэффективно распределены деньги, да, которые получают. Я не понимаю цели, которые он преследует. Цель из разряда получать пассивный доход 50 тысяч рублей – это большое заблуждение, что это четко определенная цель. Потому что здесь когда ее получать, через сколько ее получать, почему 50 тысяч рублей, а не 53 тысячи рублей, то есть как откуда эта цифра взялась, как она согласована Заложены ли параметры инфляции, финансовая модель. На каком промежутке времени заложены параметры инфляции. То, что можно получить от меня, это история миллион за восемь. То есть, когда я точно понимаю, что человек, прежде чем пойти в этот проект вместе со мной, он согласовал со мной три вещи. Цель, которую он хочет получить. Зачем он хочет эту цель получить. Возможности, что он может столько инвестировать, сколько я 2700. И сроки, да, что это там 15-20 лет. Это будет долго, это будет качественно, это будет относительно недорого стоимости моих собственных услуг, если бы я был консультантом этого человека. То есть услуга в этом случае будет в 100 раз дешевле. Он может это получить, да, при условии, что вот мы с ним согласовали, Заочно, да, он принял эту оферту, мы согласовали возможности, сроки, цели. И тогда, да, тогда для меня все это понятно, что не нужно там индивидуально разбираться. Хочешь разбираться индивидуально, окей, личное сопровождение, капитал от 50 миллионов рублей, полтора миллиона рублей стоимость моих услуг в год составляет, тоже можно рассмотреть. Ребят, с одной стороны заголовок может звучать громким, но как по-другому до вас достучаться? Ну вот как по-другому вас поймать? Да, вот тех людей, которые бегают за топ-тремя акциями, и в итоге. Не могут понять, в чем причина. То есть, там посмотрел то по акции тут посмотрел то по акции, тут там, я не знаю, посмотрел известное шоу, да, мы уже там 40% угадали того, что выстрелит в 2023 году, уже за три месяца угадали, что же там произойдет в следующем году. Ребят, что вы потом будете делать? Да? То есть вы должны пониматься, что вы находитесь в зоне риска. В этом случае лучше, ну самое лучшее решение да, как там совет есть да: одну треть вложи в драгоценные металлы, одну треть вложи в недвижимость, одну треть вложи в бизнес. Индексные фонды по всему миру. Для вас это будет более хорошее решение, чем вы будете шарахаться, выбирая в тот или иной период ту или иную акцию, которая может выстроить, сделав какие-то иксы. Развивайте мозги, да, то есть э, читайте книжки, будьте подписаны на канал Max Capital. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.